Всем привет! В сегодняшнем видео я решил протестировать свой квадрокоптер за пределами города, ну как практически за пределами города, там где меньше всего может быть каких-либо внешних факторов, которые могут повлиять на работу Wi-Fi передатчика дрона, ну и пульта, то есть помехи. Суть в чем Проблемы в том что я не мог все на своем квадрокоптере улететь дальше километра ну как мог лететь но у меня были страшные фризы то есть слайд-шоу на экране приложения то есть картинка видео картинка тормозила то есть был очень слабый сигнал fpv пробовал на разных локациях но все время эти локации были в черте города Просто в парках, там, в небольших отдаленностей, да, от домов. Но, в любом случае, вокруг домов, новостроек. Поэтому решил уехать сегодня максимально далеко. Это, в принципе, поле нашего товарища. Естественно, не по несчастью, а по хобби. По квадрокоптерам. Это Алексей из канала БПЛА Дрон. Здесь он в основном тестирует свои квадрокоптеры. Вот, я сегодня решил здесь также протестировать свой уже. Ну, использовал также специально старую версию приложения 1.1.6. Решил начать с нее, но ну, забегая вперед, в принципе, на версии приложения 2.4.7. Также идеально я отлетал даже дальше, чем вот первая вот эта попытка, которая сейчас на экране. Здесь видео немножко ускорил, 6 раз. Погода сегодня отличная, солнечно. Единственное, сегодня был очень страшный такой ветер, очень сильный. Не повезло мне с этим. И поэтому видно по скорости да, дрона. то есть Я использовал спорт-режим, но квадрокоптер летел не больше там, 4-5 там, метров в секунду. То есть Ветер был встречный, немножко боковой. То есть он с правой стороны да, от экрана поддувал. Ну, в общем, я смог достичь дистанции 2.100, ровно, по метражу. Ну и дальше, попросту, по низкому заряду батареи, дрон развернулся и полетел обратно ко мне. Но зато я убедился, что картинка идеальная, впв не тормозит, в принципе, как говорится, эксперимент удался. Я довольно счастлив, поняв то, что у меня все хорошо с дроном и с пультом, проблем нету, приложение рабочее и так далее. Что касается обратного маршрута, то здесь главным фактором оказался ветер. Он был попутный и дрон смог разогнаться до 16,5 метров в секунду, как показало приложение. Неплохой результат, хотя на самом деле я рассчитывал, что он будет выше. Потому что ветер в среднем был от 6 до 8 метров в секунду. Именно ветер даже, порывы еще больше. Ну, я рассчитывал, что дром ну, там, не знаю, до 20, ну или хотя бы 18 разгонится. Но нет. Чаще всего его скорость в среднем колебалась от 11 до 14, плюс-минус. Как-то видно на видео. Ну и самое главное, на видео видно вот то, что сейчас происходит. Реально карусель. То есть это, я сначала боялся, то есть дрон это так летит или нет. Либо это подвес, просто на ветру его колбасит. В общем, не ясно. Но, скорее всего, это был подвес. Ну, потому что дрон летит нормально, в принципе, скорость хорошая, не теряется. И здесь, на одном из этапов, Произошло вот такое сообщение, появилось, которое я раньше никогда не наблюдал и не видел. Вот оно. Чекин in this is из propeller ну там, IMO, row to ledge. Ну, в общем, если перевести на русский язык, то проверьте, не ли пропеллеры, велика ошибка система ему Вот, интересно на самом деле, естественно, я ну, перевел это сообщение. Посмотрите, что оно означает. Что такое ИМУ сразу же, да, вопрос. Ну, если расшифровывать эту авиатуру на английском, то это что-то по типу Inertial Miazuring Unit. Ну, извините за мой французский, да, не очень я силен в этом. Ну, если по-русски, то это инерциональный измерительный блок. То есть, другими словами, этот узел собирает данные об ускорении нашего дрона. И об углах, его крена и тангажа или тангажа не знаю как правильно извините если что поправьте в комментариях напишите ну то есть он измеряется с помощью акселерометра и гироскопа вообще-то отдельное это устройство похоже очень сильно на подвес камеры то есть он чаще всего там в тех диджеях он устанавливается на плате на демпфирующих элементах, такие резиновые подставки. Но если честно, разбирая наш квадрокоптер, я такого не видел отдельного изделия, поэтому большой вопрос, мне кажется, у нас его нету. И он какой-то программный, видимо, там по данным измеряет. Ну, в общем, я уверен, что это проблема не пропеллеры была, а именно в подвесе камеры, которую там ветер как раз был боковой немного немного сзади он камеру видимо там теребоникал так сказать вверх вниз влево вправо ну и поэтому вылезло такое сообщение ну в общем все спасибо за просмотр данного видео если вам понравилось обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал в ютубе обязательно переходите на наш телеграм канал он с каждым месяц все растет нас все больше и больше также у нас появился теперь страница ВКонтакте, заходите, подписывайтесь, там будут появляться интересные статьи, вчера уже первая статья появилась, ну и так дальше будем развиваться. Свои интересные мысли пишите в комментариях. В общем, еще раз всем спасибо, всем до свидания.